Доброго времени суток, дамы и господа, с вами привет. Совсем недавно на YouTube-канале World of Warcraft появился видосик с обновлением 9.2. Там было рассказано море всего интересного, а в своем видосике я хочу рассказать про рейд. В самом начале этой части видео разработчики рассказывают нам о том, что тюремщик не гнался за властью, он не хотел сбегать с утробы. Ему просто хотелось попасть в гробницу предвечных. Наверное, тоже хотел порейдить. Зеленый крутящийся кружок зеленое завихрение, которое мы видим впереди. Это вход в рейд. Также, как сказали разработчики, внутри гробницы мы увидим нечто потрясающее. Я уже это вижу. Если мы внимательно рассмотрим модельки, то это же за Предвечных. Тот босс, который ждет нас в святилище господства, каждое КД. Также, по законам физики, действующим на Озероте, это место вообще не должно существовать. И мы это можем доказать сами себе, взглянув на окружение. Довольно-таки интересно, разработчики высказывают такие громкие слова, хочется, чтобы этот рейд был замечательным. При демонстрации этого рейда, помимо окружения, также были показаны боссы, с которыми мы будем сражаться. Это будет войско тюремщика, возможно, это будет два повелителя ужаса, а также это будет консул, типа Алгалон, только... В него всажена магия господства, и он очень злой. По мере прохождения рейда мы встретимся с Андуином, и победив его, он расскажет нам о магии господства, как от нее защищаться и как с ней бороться. Это поможет нам в бою с тюремщиком. Поэтому, скорее всего, Андуин будет предластом, тюремщик, ласт. На этой, возможно, радостной или, возможно, грустной ноте кончается информация о новом рейде Гробница Предвечных. Такой вот получился анонс.